В этих состояниях огонь и воду, в которую мы сейчас входим, вам нужно будет побыть, конечно же, еще в процессе самостоятельной работы. Некоторое время вы сейчас побудете в воде, то есть мы сейчас входим в воду, доработаете, как бы вот опять же, по 2 три дня на каждом сочетании, а потом, помоляясь, после Йоля переходите в огонь. А, Во-первых, он не будет таким уже злобным обжигающим, поскольку на Йоле огонь засыпает, и все стихии будут находиться в своем обнулении, дальше вы можете резвиться, как хотите. И частота эксперимента будет достаточно хорошей. То есть побудьте еще немного в огне и побудьте еще немного впоследствии после огня в воде. То есть вот в этих сочетаниях, в которых мы сейчас с вами будем работать. Очень важно, да, чтобы вы проявили для себя и ту, и другую стихию во всех ее трех агрегатных состояниях, составили себе более уточненную, более совершенную карту внутреннего и внешнего успеха а с обязательным пониманием, что приток какой-то одной силы непременно нарушит общий баланс и а, будет отток другой силы, вам это впоследствии нужно будет и для собственного м, понимания, а также для анализа, для анализа понимания потоков силы и потоков стихий, как они идут, для вас это важно. А, вам очень нужно будет э, данные, которые вы сейчас наработаете на этом курсе, на следующем курсе, потому что когда мы будем перепрограммировать, перепрошивать первоосновы, э, вот это вот сочетание, стихийные сочетания, которые вы сейчас отработаете в результативности, да, они как раз будут вам в очень многом помогать, помогать правильно заполнять и перезаполнять информационные первоосновы. То есть чем точнее, короче говоря, будет ваша карта сейчас, да, тем более понятна будет территория вашей реальности, в которой вы будете жить завтра а Земля и Огонь, которые мы сейчас с вами прошли. Физическое пространство и эфирное пространство. Это пространства невысокие по своему укладу, по своим возможностям. Они достаточно объемные, мы с вами это уже выяснили. И огромнейшее количество людей, практически вся масса живет именно в этих состояниях. Земля в сочетаниях и Огонь в сочетаниях. Люди, которые делают поле возможностей. Именно люди своими каузальными телами, своими сознаниями здесь прокладывают, как термиты в терновнике, свои ходы и выходы. То есть прокладывают реальность. Та самая реальность, в которой вы существуете. Вы не сможете этой реальностью управлять или, по крайней мере, пользоваться, если не узнаете ее досконально. Нет гарантии, что ни земля, ни огонь абсолютно ваши стихии, когда они доминантны в вашем сознании. Совершенно нет. Пока вы лишь переживаете, каково это жить в этом обществе, обществе наполненных людей с доминантой земли, у которых точка сборки фиксируется на первой чакре и все остальные стихии, все остальные чакры лишь помогают удержаться точки сборки на первой чакре и стихия огня, точка сборки на второй чакре, а все остальные лишь помогают удержаться на этой самой второй чакре. И мы с вами видим, что в земле три агрегатных состояния, в огне три агрегатных состояния, всему есть место, всему есть возможности. И человек найдет себе дело во всех состояниях. Может случиться так в жизни, что Затянет вас пространство этих людей в себя и не будет возможности выйти. Для того, чтобы выжить и победить, нужно иметь адаптивность, выживать и побеждать в любых стихийных сочетаниях. Что вы сейчас себе как прививка и прививаете? Да, тяжело, да, вы видите, здесь бьет по здоровью, не вы один, у нас сегодня полгруппы нет. Не вы одни, в смысле, да победите, а потом выжить, будем проходить все остальные, да? То есть, конечно, здесь идет в большей степени о выживаемости. Даже если, опять же, если это не ваша точка сборки, но точку сборки сознания, мы, мы говорили с вами об этом на самом первом занятии, удерживают люди внешние энергии, всегда внешние энергии. И чем плотнее общество, чем более оно набито телами на один квадратный сантиметр, миллиметр, дециметр, метр тем в большей степени они создают вот эту самую физическую эфирную плотность. Попав туда, это как в болото, вырваться лишь можно, имея только знания об этом болоте и рычаги управления на него. То есть, по, грубо говоря, понимаешь, что тонет, вот перед тобой две одинаковые кочки, только наметанный взгляд определит, какая кочка не уйдет под воду, какая останется на месте. Да? Для этого нужно иметь опыт, для нужно иметь знания. Поэтому то, что вы сейчас проходите, не всегда может быть э, достаточно приятно и комфортно для вас. Но мы себе мы делаем бонус, мы себе говорим, да, это возможно общее, вообще так жить немыслимо. Но э, даже попав в, в не совсем естественную для себя среду, везде можно найти выгоду для себя. Значит, соответственно, если... Справедливая и обратная точка зрения. Если тебе нужен результат, если тебе нужна выгода, можно недолго включить определенное состояние сознания, определенные стихийные сочетания, позволить инертному пространству Земли и Огня втянуть вас в себя, получить этот результат и путем знаний о других стихийных сочетаниях быстренько выйти. Вот этот вот навык вам очень сильно пригодится, поэтому то, что вы сейчас себе нарабатываете, это возможность выживания в экстремальных условиях и, соответственно, правила власти. Потому что тот, кто знает и хорошо владеет рычагами управления и выживаемости в определенной среде, становится очень значимым для тех, кто этого не знает. То есть тех людей, для которых эта среда является настолько естественной, что они даже не желают ее изучать. Угу. Это свойство человека такое. Дело в том, что вот себя, себя вспомните, да? вот, например, вы пришли в незнакомое место там, к приятелю, который только получил новую квартиру. Когда вы оглядываетесь по сторонам, то есть смотрите на эту квартиру, вы, как правило, заметите самые ничтожные, мельчайшие детали. Ну, в зависимости от вашего психотипа, либо как красивый, либо как пол кривоположен. Да? А вот когда вы придете к себе домой, где все до более знакомое, вы не увидите даже перемен, которые там произошли. Потому что до боли знакомое, оно, как правило, не вызывает интереса. И появись там какой-нибудь новый элемент, вы просто не заметите. Так устроена человеческая психика. Вот человеческая психика, именно это качество, оно как раз и подразумевает о том, что люди, живущие в определенном стихийном сочетании всю жизнь, как правило, абсолютно ничего о нем не знают. Они для них настолько естественная среда обитания, что любой, любая перемена в этом пространстве до определенного времени даже не вызовет изумления. Она будет, будет, не просто не будет замечена. Зато она будет замечена тем, для кого это стихийное сочетание, для кого это пространство не является естественным, а является гостевым.